Привет, с вами Саша Пушкин. Сегодня я хочу показать мою новую обновку. Начнем. Сейчас я вам все покажу. У меня есть сегодня купила вот такая вот божья скатовка. Она для того, чтобы в нее ставили камышки. Тут есть дышечки. такие маленькие дёрки, божьи коровки. Еще они чуть-чуть разбираются, сейчас я вам это покажу. Вот так вот. Я решила сегодня их купить, они мне понравились. Потом я хочу... Потом я хочу вам показать вот такую вот линейку. Я посмотрела, у девочек она была, и я решила всегда то, что происходит. Такая линейка, она гнется, так вот. Ну, почти, как можно сказать, не роман. Давайте положим ее обратно. Дальше мне хочется показать вот такую вот ручку такую вот ручку, они мне понравились, и я их купила. Вот Карандаш обычный крутой, не знаю зачем он мне зачем надо. Так, потом э, вчера, вот я не буду врать, потому что я купила этот кубик Рубик. Вчера такой кубик Рубик. дальше хочу показать, ну я не знаю, зачем я, две пачки пластилина, которые, наверное, так захотела, ну вот такие. это восковой. я люблю восковой пластилин, потому что такой мне уже не нравится, он на морозе замерзает. вот если вот на балкон вынесешь, замерзнет. Вот поэтому я люблю восковой пластилин и он качественный. вот такой вот И, конечно же, самое прикольное, я покажу Начнем это распаковывать. Именно вот это и вот это. Потому что все снимаем и ходим. Так, начнем. Конечно, я распаковываю такого, с значит, Clear it. You don't need anything more. Фиолетовый, зеленый, светло-фиолетовый, чуть-чуть, потому что он очень мягкий, но очень любви. Светло-фиолетовый, розовый. и белый. Сейчас быстро сложим всё место. И как вы знаете, да, такое значит. Сейчас я попытаюсь открыть баночку. Давай, давай, давай. Пока мне мама открывает давай, это давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Приклеиваем. Знаете, все формочки, приклеены, сейчас мы их открепим. Сматривайте по искренне. Так. Уже чуть-чуть открепила, да? Я такая вот чуть-чуть надавила, и это все легко открепляется. Видите, легко. Я думала, не надо ножниц, потому тут все легко скрепляется. Тут вот этот вот конец. Тут видите, как положили по краям, вот так вот, Что-то, ну, понимаете, обшаркнулся. Так, потом. Какие у нас есть формочки, значит, у нас есть, я понимаю, это пароход, да, это пароход, трактор, два Елочка, как на Новый Год любить всякие. Бабочка. Понимаю это, понимаю, это зайчик или что это? Не знаю, или зайчик, или мишка. Ну, похоже на зайчик. Зайчик. Зайчик-мишка. Зайчик по имени Мишка. И, я понимаю, он грузовик. У кого взял полная машина. И тут нам положили цвета. Я думала, они там тонкие, они как, как бы двойные. Вот тут вот и вот тут вот. Как двойные, как бы два цвета. Желтый. А тут важный. Давайте сюда положим пока что. -то. Потом у нас беленький. фиолетовый, зеленый и такого морского типа. А, ладно, такого масштаба нельзя, нельзя, я не знаю, как я буду это все отлепляет в А не, она так сильно не прилепилась, вот с Давайте вот из этого пластилина попробуем что-то слипеть, потому что этот, ну вот такой же, но чуть-чуть жалко. Давайте попробуем уже этот. Все равно они типа одинаковые. Так. Я думаю, А потом, ну, вот, как раз. Бабочка. у нас будет... Орязь а его у вас. Получается, мы чуть-чуть вот -чуть так сдавливаем хатачек. А оранжевый цвет. Да. Сейчас Такой оранжевый цвет. Выправливаем. Главное, чтобы руки были чистые, потому что если будут грязные, вот этот оранжевый приходит это в темный оранжевый. Я поняла, почему нам сделали это двойной. Потому что, тут вот видите, потоньше получается. Потоньше будет потоньше засунуть. Там потоньше. Двойной. Не, ну это не делают так лепить, конечно. Так, надо рассказать. Теперь надо, ну вот как, гончарно. Видишь, что у нас уже такое получает, получается, что, получает. что хорошо удалось. Поэтому вот сковару я больше люблю. Ух ты, что-то у нас тут уже получилось, да? Давайте побольше подарим, чтобы хорошо получилось. Ну, первая работа, так что не судите меня сказок. Вот такая ванночка. Ну, давайте ее оставим. Ну, и а еще слепим. Отложим пока сюда. Вот Опачку, чтоб все так не мешалось. Пока что отложим. Видим по краям чуть, -чуть грязно. Это лучше не смывать водой. Советую. Совет в одном неделе. И мы ну, что хотели? Да, вот это вот. Мощный папа ходит, который он будет закрепляться. Так, давайте. Машинка будет, ну, какие обычно машинки бывают. Машин будет сказочный, зеленого цвета. Почему-то. Ну понимаете, морозец на улице, поэтому чуть-чуть застывает. Это любой пластинин так будет чуть-чуть застывать. Со временем он замягчает. Всё, у нас какалаки и все вместе взятые ну вот получится что-то подвигано еще давайте выйдем что-то получается а что-то получается это да да сейчас у ну, нас что-то получается и потому она мягче будет, А где Все, все нет. Сейчас я, я чуть 음, сделаю, за, за, заhehe, не молодagę. так сделаю, потому Так лучше. Будет такая. Будет весь Памятник. Бабочка у него больше. я. Если на мой канал, ставьте лайк, пока-пока.